Мы созданы для этого большого города. Мы рады подниматься вверх и не боимся падать. Мы лидеры, умеющие работать в команде. Чемпионы, которые никогда не сдаются. Исследователи, готовые к новым вызовам. Артисты, которые творят и вдохновляют. Мы учителя и наставники. Мы открываем новые двери. Мы одна семья, и мы связаны навсегда. Мы Московский городской. С днем рождения, университет!